Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном канале Сладкий Персик. Не забудьте подписаться на мой канал, если вы еще этого не сделали, и поставьте лайк этому рецепту, потому что он очень классный. Мы с вами сегодня будем заготавливать клубнику на зиму, и сделаем это не совсем обычным способом. Мы с вами приготовим клубничное масло. Оно очень вкусное, его можно есть на завтрак или добавлять в какие-то вкусные десерты. Вы, конечно, можете приготовить побольше, если, например, у вас очень много клубники, тогда просто увеличьте количество ингредиентов. Я буду готовить небольшую пачку, потому что ягод у нас в этом году не очень много. Сначала нам нужно помыть клубничку. Мы Мытую клубничку обязательно обсушиваем бумажным полотенцем, потому что лишняя влага в масле нам, конечно же, не нужна. Вам, конечно же, не обязательно вытирать каждую ягодку, особенно если клубники много. Вы можете просто разложить ее ровным слоем на бумажное полотенце и вторым полотенцем промокнуть. Так как у меня ягодки мало, я решила сделать mm -hmm. так. Складываем нашу клубничку в блендер и измельчаем. Обратите внимание, что я измельчила клубничку не совсем в пюре. Я сделала специально так, чтобы остались такие небольшие, не измельченные кусочки. Мне так нравится больше. Но если вы хотите прям однородную консистенцию, то можно измельчить и помельче. Теперь клубничку перекладываем в блюдечко. Вы ни одна клубничка у нас там не застряла. Добавляем сахарную путру. Перемешиваем. Теперь сюда же в блендер мы добавляем сливочное масло. Очень важно, чтобы масло у нас было комнатной температуры, то есть размягченное, поэтому достаньте его с холодильника примерно минут за 30-40 до начала приготовления. Снова накрываем блендер и пробиваем масло. Теперь можно сливочное масло положить в клубнички и перемешать его лопаточкой или можно клубнику отправить в блендер. Так будет быстрее, поэтому я именно так и сделаю. И теперь разбиваем все вместе. Вот такое классное масло у нас получилось. Теперь мы берем любой пластиковый или стеклянный контейнер. Застилаем его пищевой пленкой и выкладываем наше масло. Уже хочется быстрее его попробовать, если честно. Мы разложили масло. Теперь накрываем контейнер крышкой и убираем масло в морозилку. Я думаю, что... Примерно на 4 часа, но время, конечно, зависит от размера контейнера. У меня контейнер небольшой, поэтому масло должно замерзнуть быстро. Ждем, когда оно замерзнет и будем кушать бутерброды.